Я от Ледокол. Подскажите, выходили на последние выборы в Госдуму? Да, ходила. А чего вы от них ожидали? Получили ли? Нет. А, вот 30 лет уже выбираем, выбираем. А что меняется для России за эти 30 лет к лучшему? Мне просто интересно, где это будет Я человек все-таки федеральный вопрос, где это все У свое мнение. Ну, это в интернете, конечно же. И что? Нет. А что нам терять, кроме своих цепей? Ну, я согласна, терять нечего. Но вы знаете, последние события с человеком, которого не следует называть по имени, да? знаете, о ком идет речь? Конечно же, это Алексей Навальный. Да. Показали о том, что в нашей стране очень все плохо. С демократией. Так демократия-то по нынешнему власть демократов, а не власть народа или власть какого-то более крупного класса, нежели буржуи. Ну, если по большому счету, мы сейчас живем в феодальном государстве. Я что-то не вижу нигде крестьян, зависящих от земли. Может, вы работаете не по найму? Ну, вообще по государственному найму, получается, я работаю. По а можете показать тогда признаки феодализма, научные, а не просто ваше личное мнение? Я не сильно в истории, но мне так кажется, что есть вассалы. Ну, мы не можем говорить о том, что кажется, мы можем говорить о том, что существует кажется, объективно. Вот, вот мнение, да? вот это Нет, мнение. я как раз спрашивал о том, что какие признаки вы сможете объективно предоставить, чтобы это было не личное мнение, а наоборот, чтобы подтвердить тезис о том, что у нас феодализм, иначе он несостоятельный, значит, мы все же живем при обычном капитализме. Ну, до очень далеко у нас. Во-первых, еще свобода слова это в последнее время очень сильно отсутствует. А при феодализме, ну, мне кажется, ладно, вы не согласны, я некомпетентна в истории, вы мне задали вопрос, просто остановили, я вам отвечаю. Мое личное мнение не будет подтверждено никакими фактами из исторических событий. Я считаю, что у нас не государство, то есть не э, как государство для народа, а народ для государства. То есть нас используют, а используют нас. Вы имеете в виду признаки, когда мы должны работать на Земле, но почему же? Мы сейчас работаем не только на Земле, а в разных структурах, и, соответственно, мы приносим Опять вы киваете мне головой в... Нет, вы можете отрицать. не обращать на это внимание, как я потом прокомментирую. Хорошо, давайте потом прокомментируйте. И, в принципе, мы, как народ, как народ, у который еще остался признак народа, чуть-чуть совсем, а так мы немножко угу. как стало стали... стали. Мы работаем, конечно, для того, чтобы кому-то жить на Руси было хорошо, но только, соответственно, не нам. Ну, а так, в итоге-то выборы, они чем закончились эти 30 лет? Ну, собственно говоря, ничем. С чего начали, там что и пришли. Если задаться вопросом, а было ли хорошо в Советском Союзе, я скажу тоже нет. Там были свои недочеты. Я опять говорю, не историк, это мое личное мнение. Хорошо, благодарю. Добрый день, меня зовут Аркадий, информагентство «Ледокол». Подскажите, выходили на последние выборы? Нет, к сожалению, нет. Ага. Так, хорошо. <свят> Тогда другой вопрос. 30 лет вы ходите, может, на выборы, раз на последние попали, то от других-то выборов какие-то результаты были на вашей памяти? Результатов? Ну, допустим, если взять наш микрорайон, шестой микрорайон солнечным, то то, что мы просили, нам это все делают. Например, транспорт пустили и так далее. То есть наши запросы сл слышат и видят люди, депутаты. Но это именно результат выборов, вы считаете? Ну, я думаю, да. Это же зависит то есть, от моего, моих, моего голосования, моего выбора. Хорошо. И как вы считаете, вот за 30 лет что-то в лучшую сторону изменилось для России в целом, для трудящихся? Я могу сказать только о себе, да, то есть мне стало намного комфортнее жить в, в этой стране. Хорошо. Меня зовут Аркадий, информагентство «Ледокол». Подскажите, входили на последние выборы? А, да, отлично. Вы получили то, чего... Ну, условно говоря, ожидали от этих выборов. Да, получил, получил. Рад за вас. И да. тогда 30 лет мы уже выбираем, ходим на выборы, ну, кто ходит, кто не ходит. Как вы думаете, что для России изменилось к лучшему за эти 30 лет? Ну, мало чего. Мало чего. Мало чё. Угу. Ну, а есть ли смысл тогда дальше ходить на голосование, если от этого ничего к лучшему не меняется? Ну, я поэтому и сказал. Я, не, я, в принципе, не особо чего ожидал от этих выборов, потому что я особо от них и не ожидаю. Все-таки надо повыше, там выше этот. Да, хорошо. <свист> я от них не до этого, я, да, и до этого не ожидал, и сейчас не ожидаю. Хорошо, благодарю вас за ответ. Отлично. Удачного дня. День добрый, меня зовут Аркадий, да. информагентство «Ледокол». Вы ходили на последние выборы? Ходил. Хорошо. И вы получили то, чего ожидали от последних выборов? Получил. Отлично, рад за вас. И 30 лет мы уже выбираем по всей России что-то, кого-то, где-то. Как вы думаете, что-то изменилось для жителей России в лучшую сторону от этих выборов? За 30 лет, да. безусловно, изменилось. Хорошо, можете пару примеров привести? Нет, ну, пару примеров здесь можно... Множество примеров провести. Ну, посмотрите, хотя бы как меняется жизнь за 30 лет. Вы вспомните, что было 30 лет? Посмотрите хронику, как люди... Но 30 лет назад пенсионный возраст был ниже. Это лучше для трудящихся России или хуже? Нет, это лучше, когда ниже. Все-таки я думаю, что 60 должны оставить. Так, ну а, по-моему, все остальные изменения не стоят того, что прибавили 5 лет работы всем. Пока еще не прибавили 5 лет. Постепенно... Закон никто не отменит в нынешней доме. Постепенный переход. Не сразу скачком 5 лет. Ну это было бы отлично, если бы скачком. Нет, это было бы плохо. Ну, я так... думал, что пенсионный возраст надо было немного по-другому. По если человек готов уйти на пенсию, значит он в 60 лет уходит, значит пенсия может быть чуть ниже, чем в 65 лет. Вот. Если он хочет поработать до 66-70 лет, то пенсия должна чуть выше быть. Вот примерно как в других странах. Это, Понял. Кажется... Хорошо, меня зовут Аркадий, информагентство «Ледокол». Угу. Вы ходили на последние выборы? Нет, к сожалению, не пошла. Но... В предыдущие времена выходили, Один. получали того, что ожидали от них? Нет, не ожидала. Я думаю, что если бы я пошла в эти выборы, и сейчас бы того же самого я получила. Потому что не думаю о рабочих людях и о народе наше правительство. Поэтому смысл ходить. Там нет строчки против всех. Поэтому я бы. Я не знаю этих людей, которые мне предлагают. И не вижу смысла, потому что все рвутся к власти. О народе никто не думает Ни о наших детях, ни о нашем будущем Ни о быхнем будущем Поэтому цен повышается Смысл я буду за них голосовать Если они не думают о народе Вы сегодня первый, кто так развернуто ответили Благодарю вас И последний вопрос 30 лет уже ходят люди на выборы ну По стране в принципе И как думаете Для трудящихся в России что-то в лучшую сторону изменилось или нет? Ничего не изменилось. Зарплата та же самая, а цены растут. И на квартиру и на продукты. Где изменился? то я просто не понимаю. Нет, к лучшему. К лучшему ничего не изменилось после этих выборов. Ни после одних. Все делают только ради себя, кто рвутся к власти, и все. Благодарю вас за ваши ответы. Меня зовут Аркадий, информагентство «Ледокол». Вы ходили Привет. на последние выборы? Да. Отлично. Подскажите, вы получили то, чего ожидали от последних выборов? Нет. Угу. Уже 30 лет все в России, ну или большинство в России, как говорят, ходят на выборы. Как вы считаете сами, за эти 30 лет что-то изменилось в лучшую сторону Нет. в жизни россиян? Нет. Благодарю за ваши ответы. Меня зовут Аркадий, информагентство «Ледокол». Скажите, вы ходили на недавние выборы? Нет Не ходили Хорошо, а почему не ходили? Не успела а, Всего лишь не успели Ладно, тогда последние 30 лет в России ходят на выборы Как вы считаете, получают ли россияне какую-то пользу от этих выборов в итоге, по результатам? Ну, возможно, получают Тут как бы у каждого свое мнение Поэтому Ну, а что для большинства-то улучшается от этих выборов? Ну, возможно, жизнь в России становится лучше. Добрый день, меня зовут Аркадий, информагентство «Ледокол». В Ютубе такой канал. У нас будет пара вопросов по выборам, тих, прошедшим недавно. Вы на них ходили? Конечно. Хорошо. А каких результатов вы ожидали от выборов? Вы их получили? Да, получили. Отлично, рад за вас. И подскажите, а за 30 лет которые проходят у нас уже выборы в России. Что изменилось в лучшую сторону для трудящихся России? Ну, появилось много парков, зон отдыха, проведение досуга. Да и в целом жизнь как бы меняется к лучшему. А помимо парков, зон отдыха, какие-то изменения в лучшую сторону были? Заводы открываются, рабочие места появляются. вы так боитесь-то меня? Информагентство «Ледокол», меня зовут Аркадий. Так, вы ходили на прошедшие недавно выборы? Да. Отлично. Как вы считаете, вы получили то, чего ожидали от выборов? Да, конечно. Отлично. Рад за вас. 30 лет уже в России проходят различные голосования. Как вы считаете, что изменилось в лучшую сторону для трудящихся? Ничего. А смысл тогда голосовать? Да. Ну ладно, спасибо Меня зовут Аркадий, информагентство «Ледокол» Первый вопрос Вы ходили на прошедшие выборы? Здравствуйте, да, ходил Отлично В результате выборов вы получили то, чего желали от них? Ну, тут сложно ответить, конечно, на этот вопрос Но больше да, наверное Хорошо И третий вопрос За 30 лет, которые в России проходят выборы Что к лучшему изменилось для трудящихся России? Ну, в целом тут сложно ответить на этот вопрос. Ну, так меняется. Как бы, современная Россия совсем другой не то, что раньше было. Как бы при СССР я считаю, люди с... ну, хуже жили, конечно, чем сейчас. Тут можно уже, конечно, хвалить нынешние власти за то, что происходящее у нас mm -hmm. в стране. Вот. Ну, моя гражданская позиция, как бы, при меня остается. Так, В принципе, mm -hmm. все устраивает. Вот. Больше надо на себя надеяться, как бы, в любом случае, чтобы четко то изменялось на государство. Mm -hmm. Надежды должны быть, но все-таки человек он должен на себя больше надеяться понял